Спасибо. В общем, не зря пришли, комплименты. Наслушались уже. Теперь что, что еще? Вот три вещи, не повторяйтесь, которые вам запомнились. Где-то из какой-то информации, из моей, или из информации. Да, что нужно, во-первых, как-то знать продукцию, ознакомиться с ней вообще, что и что, запомнить шесть систем, какие основные препараты входят в эти системы, вот, тактичность в общении с клиентом, ну отлично, хорошо. Спасибо большое, девочки. Давайте, увлекайтесь, увлекайтесь. Нет, то, что это все представлено наглядно, психологическая часть, составляющая э, да, по Вот это очень удобно и наглядно, мы для себя это удобство еще чтобы по поводу смотрели, где-то фиксировали эти моменты. Угу. Слайды, если вам нужны, кому нужны, мы вам можем это все включить на флешку, на почту, куда хотите. Да, да, может быть, я не сильно верю, что вы будете учиться по ним. Ну, короче, ну, может, раз. ну, разочек раз. пару я раз прослушать. Хорошо. Спасибо еще. Кто вам, как доктору? Немного мы тут вот наваляли. А в какие нужно пациенту, Назначить какие-то дополнительные акселеводы? И что можно, соответственно, дальше определиться, порекомендовать по лечению? Дальше уже там много информации по препаратам. То есть значит, какие препараты как, как, применяются в такой системе, какие заболевания, то болеваниях, особенностей действия. Ну, то есть информации там много. Да. Ну, то есть как, вот как доктор, вам это тоже помогло бы. Интересно было бы. Да. Я потом. Не, не прощупать ну, и методы. Вот как бы уже, подробнее, уже там сложнее, большой прием информации, в плане того, что препарат, что действует. Ну, это уже вам, вам и карты в руке. Это мы тут от Сохи отправляли, и то вы учили. А тут, а вам -то. Но во всяком случае, да, это мнение доктора очень интересно. Еще. Ангелина, ну рассказывай ты. В принципе, я это... даже Три вещи, да. которые запомнились, прямо что мужчины, когда приходят, Да, насчет аллергии, насчет того, ну, насчет аллергии, то, что там графики идут, идут волнистые хруте... и принимающие, восстанавливающие, точнее. Далее, насчет, также бронхиальной астмы, также я увидела у мужчин, как этот вот Происходит довольно интересно, когда по заболеваниям ты проходишь, что много интереснее. Ну, вот сюда две Ты если... uh, uh, еще хочешь сказать? Uh, uh, да, пожалуйста. Uh, мне запомнилось что, что белый стол, uh, когда на голову, просматриваешь это, говорит об уме, об креативности и так далее, таланте, белый стол, ну, белый, не стол, а белый, в теле, это уже наоборот, низкая энергетика и сложность там такую. Это меня очень удивило. Uh -huh. Спасибо большое. Кстати, даже если не белый столб, даже если какой угодно, комплименты никто не отменял. И говорим, что, О, боже, сколько вот, тут интеллекта-то навалено от прям... Ну и вообще вот, да, Лидия Митропавловна на этом много всегда останавливается, чтобы человека как бы вот спокойно, да, чтобы… Это очень важно. Иначе он вам такое покажет. Тут я недавно сама присела после таких эмоциональных переживаний некоторых. Я кладу руку, Лидия Митрова ничего не понимаю, давай еще раз, еще раз намазали, еще раз кладу, думаю, что там ей не нравится, просто все серое поле, все серое, вообще нету цвета, я говорю, это значит, что я, меня нету вообще тут там, прям, живых, попила водички, прочитала наш, показала мне ежика там, как у них на даче, он чего-то там делает, кладу руку, все пошло там, где положено, все пошли цвета, чтобы вы понимали, что такое тоже может быть, это не катастрофа. Вот. Там еще будут такие моменты, когда э, человек говорит: э, ну, он не говорит, они же еще приходят проверять. Ну, типа магадалки тут, как бы, мы вот тут. Это такой инструмент, магадалки, узнаешь или не узнаешь, да? И вот они приходят и э, просто сидят, слушают, что ты скажешь. И у тебя все вот по графикам, там все у него прекрасно. А, -а, -а у меня гипертония там какой-то, вон чего. И мы тоже сначала терялись, пока нам не сказали уже профессионалы, когда говорят, а что вы принимаете? Принимаем вот это, вот это, вот это. Это значит очень грамотно, подобрана программа врачебная там лекарственная вот эта вот терапия, что показывает на графике ровное вот это вот течение энергии. А не значит, что там вот просто ее нету этой болезни. Поэтому этого вот не бойтесь. Спасибо. Можно я скажу вот про то, что когда проводят исследования и воздействие эфирных масел, то есть когда наносим на голову, у нас целые исследования там были вот в другой стране, и, того, и, того, и именно воздействие эфирных масел совершенно меняется. И Тут же, да, мы сразу прям сворачиваем. Да, потому что действительно продукция, продукция интересная. Что, на что я хотела бы еще обратить ваше внимание, на то, что есть варианты, есть возможность сейчас не просто зарабатывать. Даже, вы вспомните, интимы сетевой не предлагать. Почему? Потому что носились все бабушки и всякие тетеньки, которые просто вот просто... Продавали, нафиг, вот, вот втюхивали и впаривали. Вот здесь, для того, чтобы элегантно работать и не чувствовать себя, не знаю кем, что, что нужно сделать, чтобы не втюхивать и не впаривать. Знаете? Знакомства. Друзья, друзья, друзья. Да. И тем не менее, когда ты работаешь с человеком, что нужно? Чтобы у него не сложилось вот это впечатление, что ты ему втюхиваешь. Не надо Я такой простой ответ. Там все. Что нужно да, делать, чтобы не втюхивать, не паривать? Внимание, отвечаю. Не втюхивать и не впаривать. Просто рассказал то, что тебе нравится, значит, что здесь работает? Как бы это ни звучало, да? Это любовь к людям. Тупо, любовь к людям. Вот, тупо. И это искренность. Если я не знаю, как работает э, шампунь от перхоти, ну нет, у меня слабте господи, ее не было никогда, я не знаю, но я знаю, как работают наши шампуни, и что их можно, вот как бы 5 дней не мытая голова и ничего. Да? Они восстанавливают, вот про это я рассказываю. Я говорю о а масле там для волос, а, о чем-то еще. Шампунь от перк. А как шампунь от все работает? Я говорю, Ребят, не знаю. Все остальное работает прекрасно. Надеюсь, что это. Ну, если лимон попробовал, он работает. Апельсин, что, надо тоже как-то проверять. Ну, 300 наименований все не проверишь. Теперь, что еще, на что еще обратите внимание? На то, что не просто ваши слова или ваше мнение, которого у вас пока у многих просто нет. Ну, потому что начинаете только. А вот картинка, когда вы разговариваете с человеком, которая может, она тебя будет показывать. Не мое мнение, а это вот ты сам увидишь. Что у тебя так и что не так, ты увидишь здесь. И вот здесь меня абсолютно шибла одна интересная э, такая формулировка. Я э, в Барле работали, э, и там девочка, которая сидела с биопульсалом. Заходит клиентка, клиентка старая, она покупает давно, она чего-то купила. И уходит. Оля ей говорит, Шилина, говорит, а вы не хотели бы посмотреть себя на биопульсаре? Причем просто вот глянут Кстати, тоже вариант, чтобы человек денег не платил, ты просто глянь. Но здесь надо вовремя остановиться. Ты положи руку и вот посмотри. Убрал? Угу. Ну да, интересно. Ну-ка, расскажи. Ну, тут надо сеть серьезно и за деньги, естественно. Вот. Хотя есть вариант очень хороший, например, ты приходишь первый раз это за деньги. А второй, например, последующий там, через какое-то время, приходишь бесплатно, или там, 50%, или там бесплатно. Ну, чтобы вот эти вот были отношения. Там два один за деньги, два бесплатно раза, предположим. Но ну, это вы сами уже будете придумывать. И когда она говорит: нет нет нет нет, нет я, там, в это я не верю. Слушайте, дальше. Вообще логики нету людей вообще. В это я не верю. У меня есть экстрасенс. А в это я верю, ну ладно, который видит меня и все мне говорит. На что Оля мгновенная реакция была, вот такая, я бы растерялась, она говорит, но он вас видит, а вы бы хотели себя увидеть, как он вас видит, я остановился говорит, а, ну да, тогда давайте, вот настолько она мгновенно среагировала, он вас видит, а вы себя не видите, Хотели бы увидеть? Да, Хоть. Ну вот, давайте. И она, значит, уселась. Вот здесь не теряйтесь, когда, это не значит, что мы, вот здесь она не втюхивала. Она просто вот реагировала. А хотите? Она говорит, да, хочу. Могла сказать, нет, нет, нет. Вот не верю, ну, экстрасенс уверен. Ну ладно. Потом, когда человек уже пришел, и когда вы его приглашаете, вы его на что приглашаете? Во-первых, то он если вы верите в продукцию, а вера должна быть либо 100%, либо дальше никто не пойдет. И когда люди не идут, там есть всего две причины. Или плохо рассказала, или не хочет, жалко денег там, или чего-нибудь жалко, времени, денег. Но я, например, если куда-то не иду, я боюсь купить. То есть, чтобы мне не купить, мне лучше не заходить никуда ней не купить, ну просто зашла, все, вышла тем нибудь. Варианты разные у людей бывают, но первый, который вы берете в себя, я плохо рассказала, их плохо даже не информативно, а вот внутренняя уверенность внутренняя. Все, точка. Больше других вариантов нет. Запомните это. Если вы, ну, врач приходит, да, я помню, у меня когда сын маленький еще был, у нас была врач, чудесная умница, прекрасная. Знаете, как она назначение делала? Ну, и не знаю, ну, попробуйте вот это, или, ну, ну можно еще вот, вот, вот это, вот это вот можно тоже попробовать. Как вы думаете, что я делала? Горчичники там или что-нибудь еще, ничего я не делаю. И есть доктор у нас, кстати, здесь она была, в Вивасане, сейчас уже ее нет в живых, Чуйкори в Мира, если, может быть, кто-то ее помнит. Чуйкори в Мира Константиновна, она была главврач юго-западной поликлиники, когда она только огромная эта поликлиника открылась. Она диагностка Шарбола. И она говорила так, она большая, такая солидная, такая серьезная женщина, она говорила так. Это швейцарский продукт, дорогой, бесценный. Пока ты до последней капли, по всем правилам, не пропьешь артишок, не подходи. То есть она, причем она припечатывала: Ну, я, может быть, она говорит, не будешь пить, нечего брать вообще. Не твой продукт. Иди его на скрину купи себе. И ты понимаешь, что все, надо, надо бежать. Но эту уверенность дает вам ни, ни, никто не даст, только вы сами. Поэтому я сказала вам, ребята, все вопросы, все ваши сомнения сейчас или когда вы будете сейчас вот дома. У меня лежал такой маленький блокнотик, и все мои вопросы я тут же писала. Вот просто в кармане ли он был или дома. Потому что одно маленькое зернышко сомнения, все вы работать не будете. Но это нормально. Это нормально. Причем сомнение в продукте, может быть. Сомнения в компании, а вдруг надурят, а вдруг не заплатят, а вдруг они закроются. Понимаете? Да? Ну вы киваете куда-нибудь в какую-нибудь сторону? Нет, нет, что вы там? Или да-да-да, правда. Вот. А это нормальные сомнения. Сомнения в маркетинг-плане, в бизнес-плане. Все ли там честно отдадут, что я наделаю и насчитаю, а поэтому лидерский портал, чтобы вы видели прям открытая информация прозрачная, что я там наделаю, сколько мне платят. Можете пересчитывать, умножать, тыкать. И, конечно, вера в себя. Если все, э... а над всем этим стоит цель. Если оно вам надо, теперь еще один момент. Не могу этого не сказать. Это уже не тема нашего вот этого нашей встречи. Но для того, чтобы вы пришли завтра, и для того, что я понимаю, я реальный человек, что, может быть, никто не сработает из вас, а может все. Ну, хотя такого счастья не бывает, хотя очень хочется. Но тем не менее, вы должны очень четко понимать, оно мне зачем? Зачем мне надо зарабатывать? Это первый вопрос, первый главный. На что? А второй, может, где-нибудь еще я заработаю. Или замуж удачно выйду. Ну, не, не про себя, не дай. Или, или что-нибудь. Если нет, если есть еще какие-то места, даже виртуально, даже в мечтах, где я, может быть, заработаю тоже, здесь работать не будете. Ну, хоть где. Что бы вы ни выбрали. Понятно. А если... Причем логики там тоже никакой нету. Ну, вот я, в принципе, не хочу ничего делать. И вот здесь тоже вот, и я начинаю искать причины, почему я этого не хочу. То есть понять, зачем мне надо, потом понять, что здесь я могу, у меня не было вариантов, у меня здесь все, все пазлы сошлись. Это нравственно, это духовно, я себя своим родню, своим близким и за это деньги платил. Вот у меня все сошлось, как у вас, не знаю. У меня как-то это очень элегантно. И еще момент. За эти годы, 22 года мы здесь, компания будет в этом году 25, ни разу Томас Гетфрид никого не обманул. Его кидали много раз. Томас не слушал, хотя знает. А он ни разу, даже когда уже были кризисы, 3 прошло, даже когда обнулялись счета, помните, когда в 3 рублей прыгнул до 22 рублей курс, в каком году, в 98-м, 98. да? 98. Вот, обнулилось просто все. Он все выплатил, все до копейки выплатил всем. И так было всегда. И вот только ради этого можно уже говорить о том, что это та компания, которая мне нужна. Что нам нужно еще хорошо знать? Значит, еще раз повторяю. Ваша цель, зачем мне нужны деньги? Да, и еще, дамы хорошо... Вышедший замуж, правильный правильные замужние дам. У кого хорошо муж зарабатывает, и дает сколько хочешь. Ам... Это первое. Сегодня он здесь, завтра его нету. Причем просто любовь до гроба и потом вдруг. Я уж не говорю ни о каких других вариантах. Я просто хочу сказать, дорогие любимые дамы. Мужчина, рядом. Заткните уши как муж, самая ненадежная субстанция. И вот даже если он замечательный, чудесный, прекрасный, ну, сопли у него потекли, а мужики, вы знаете, как относятся к своим болезням. У них там в 9 раз, там по повышен порог боли. Мы издеваемся над ними, да? Тут 38, ты носишься, как э, сайга, а у него просто все, я умираю, 37,2, все, ну, фонарь. Ну, как-то вот так. Это оказывается оправданно, это нормально Но при этом ничего не хочу сказать. Смотрите, для того, чтобы это было все рядышком и вместе, и чтобы все было хорошо в семье, вам нужно спрашивать почаще. А как ты думаешь, а вот это? А вот это вот тебе нравится? А вот мне сказали, и спрашивайте его. Притащите его сюда. Маму, дочку, мужа. Пусть он посмотрит, что вы сюда ходите, как бы тут опасности нету что он там себе напридумывает, важные очень вещи. И если это, советуйтесь, спрашивайте, для того, чтобы это был в семье союзник, а не враг. Потому что кто-то меня спросил, ну вы сейчас скажете, пошлите своего мужа там, не знаю, куда, и делайте, что хотите. Вот этого я совсем не хочу сказать. Найдите в своей семье союзника. И он будет так, потому что я вам могу сказать, если бы не было то время, когда мы начинали моего мужа и моего сына, я не знаю, сумела бы я что-то сделать или нет. Кроме того, что они таскали, подтаскивали, подвозили, привозили и так далее, но еще столько советов, которые я услышала, узнала, совершенно другой мужской взгляд. Вот эти наши сопли эмоциональные. А теперь еще одна штука. Эмоции супер помогают, когда продаем. Супер. То есть вот это эмоциональное включение, искреннее, оно супер как помогает. Теперь внимание, когда оно мешает? Разговор про деньги, все, улыбка с лица ушла, четкий конкретный, это не эмоциональное решение. Понимаете? Вот эти все вещи вы Нинку Змичта должны точно знать. Балтушки мои, самые большие, самые серьезные два лидера. Вот, это вот вы все это должны понимать очень четко. Пока я разговариваю, пока я рассказываю, я могу подключать как угодно эмоционально. Сели разговаривать о его проблемах, все, это уже серьезно. Да? Начали говорить о деньгах, это уже серьезно. Потом можете что-то там поулыбаться. Ну вот, вот, понимаете или плохо объяснила? Да, вы там, пока вы до этого всего дойдете, это время. Конечно, я не нормальный человек, я понимаю, что не все вы возьмете себе в голову. Ну, а вдруг кто-то. Поэтому аппарат, скажите теперь, кто бы его хотел купить? Это примерно, я не знаю, это вы будете сами договариваться с людьми, у кого вы будете покупать, но я так предполагаю, 180 тысяч примерно. 180 тысяч, да. Сейчас это, слава богу, 2000 евро получается. А раньше это было четыре с половиной Если нет, тогда аренду можете, можете себе так, такую оттяжечку сделать. Но если вообще есть какие-то мысли, хотя бы мы бросили кличку у кого, потому что очень много клиентов покупали себе, думали они прям так и будут сами на себя смотреть. Но вот пандемия нам в помощь сейчас каждый, если не каждую минуту, потому что люди все-таки отвлекаются, то каждый день человек хоть раз, но вспомнит: со мной все в порядке, ковида нету. Mm. Правильно? Страх, он такая вещь. А посему, приходи, посмотрим. А второй, третий придет бесплатно. А сейчас вот возьмешь вот у меня сестра недавно пришла, или mm. Дмитрофановне. То есть она просто заклёбывалась в пронзиту от своего, а кашляла так, что давление поднимается, Ну и все. все, все. Ну вот тут вот, вот наша строгость нам в помощь. Сказала, Если ты не сделаешь вот это, вот это и вот это, она пошла, сегодня приходила уже... Что она сказала? Уже, уже, все, вот сколько? Недели-две прошло, да? Да, недели-две. Недели две. Поэтому предлагайте, приглашайте. Как говорить, у меня будет к вам задание. А, задание вот какое. А, попробуйте сегодня, сегодня, позвонить кому-нибудь из своих друзей и рассказать вот про эту штуку. Вы их никуда не зовете, вы их никуда не агитируете, вы им ничего не продаете. Просто позвоните и расскажите, слушай, я сегодня была, вот, в одном месте и там я видела и вот это, про эту штуку расскажите как попало расскажите что вспомнили и запишите себя если можно и послушайте что я говорю как я говорю пусть будет коряво неважно. важно вы попробуйте хотя бы один раз главное чтобы никуда их не звать слышите даже если прямо Прямо вот уже все изо рта, вот, и ходи, я тебе что-нибудь продам, там, знаешь, сколько стоит, вообще категорически, только рассказать, ты знаешь, я была, а уже дальше ждать, что она спросит, ну, если хочешь, ой, а где это, а как это, а можно я туда пойду, ну, и вы так реальненько будете говорить, ну, в принципе, конечно, ну, конечно, в принципе можно, да? ну, я могу тебя провести, Самый идеальный вариант. Дождаться, чтобы тебя с той стороны э, и тогда не будет. Сулую, Вася, вопросы ваши. Спасибо, Васильевна. Ваши вопросы. Ну что, спасибо вопросов. Спасибо. Нет еще. Я... Так, 12. давайте милая. А, Вот милая. Вот электронные почты.